ребят привет сегодня записываю свой блог и хотел бы поговорить о геях о лесбиянках о представителях нетрадиционной сексуальной ориентации назову этот свой блог мои вопросы к лгбт представителям мои вопросы к геям собственно говоря зачем я записываю этот блог да вы можете спросить, а что тебе непонятно-то с ними? С ними вроде так все понятно. Ну, не совсем могу сказать так. Есть некоторые вопросы, которые лично я хотел бы для себя прояснить, чтобы так до конца выработать свое отношение к ним. Потому что, с одной, стороны, с одной стороны, я понимаю, что это не норма, это какая-то патология. Но, с другой стороны, не считаю правильным, когда люди традиционной, собственно говоря, ориентации, Нападают на них, всяческих притесняют, бьют и тому подобное а, а говорю сразу, что я представитель традиционной сексуальной ориентации У меня есть жена, ребенок вот. Но вот с геями мне, например, было бы интересно для себя просто уяснить некоторые вопросы Некоторые вопросы Потому что, на мой взгляд, не совсем все так очевидно не совсем нужно все грести под одну гребенку, не нужно на всех навешивать одни и те же ярлыки. Все люди разные, у всех людей разные жизненные ситуации, разный жизненный опыт, разные представления о жизни. И, конечно же, взять какой-то один единственный критерий, постараться сделать его универсальным, и по этому критерию всех судить все общество, ничего кроме раскола это не вызовет. Вот. Но тем не менее, для того, чтобы мне правильно относиться к ним, я хотел бы задать им несколько вопросов. Если среди моих подписчиков есть люди, которые либо являются представителями нетрадиционной социальной ориентации, или же знают их, знают их способ мышления, прошу напишите мне ответы на комментарии. Мне это реально нужно, просто для себя, для моего исследования, скажем так. Смотрите, значит, всего у меня есть 8 вопросов. 6 вопросов, они достаточно общие, и думаю, что эти вопросы так или иначе задают представителям ЛГБТ-сообщества. И два вопроса, это лично от меня, которые мне, в принципе, расставят окончательно все точки над «и». Итак, поехали, давайте начнем. Смотрите, первый вопрос. Почему в геях так много эгоизма? Когда я говорю, кстати, слово «гей», я имею в виду и лесбиянок, и всех-всех-всех прочих людей. И, собственно говоря, еще одна маленькая ремарка. Это мои вопросы, мое понимание. Я, собственно говоря, его никому не навязываю. Под эгоизмом я имею в виду, когда, значит, ты общаешься с ними. У меня, кстати, было очень мало общения с этими людьми, поэтому, собственно говоря, я записываю это видео. Но когда ты смотришь фильмы, смотришь интервью, смотришь вот на YouTube ролики, да, про них, я лично замечаю интересный момент в сознании этих людей. Очень много эгоизма. То есть их сознание целиком направлено на самого себя. Ты постоянно слышишь: Я, я, я, мне, мне, мое то есть, это магическая формула, Я, мне, мое. В них это постоянно присутствует. Вот у меня такой вот вопрос: опять же, я не буду спорить и не буду утверждать, что это именно вот истина в последней инстанции, но. Это то, что заметил я. Это взгляд просто вот абсолютно стороннего человека. На мой взгляд, если взять условно там вот тысячу обычных мужиков, да, и тысячу геев, и удельно посмотреть на те слова, которыми они говорят, посмотреть на то, о чем они говорят, да, то в геях ты видишь и услышишь, что они очень часто Говорят про себя, что мне нравится, мне не нравится, я, я, мне, мое. Вот постоянно это. В других людях это как-то поменьше. Вот у меня вопрос такой: а, так ли это? Может быть, я ошибаюсь, может быть, я просто так вот ну, попадалась мне на, на глаза. В общем, это мой первый вопрос: почему так много в сознании эгоизма у этих людей? Второй вопрос а, Ну, он такой традиционный. Считаешь ли ты? Гомосексуализм болезнью, отклонением от нормы, психическим расстройством. То есть, по большому счету, варианта три ответа. Либо это психическое какое-то, да что-то с вот психикой, да, что как-то психика неправильно работает. Второе, это сбой на каком-то генетическом уровне, молекулярном уровне, то есть что-то в теле, что-то вот в теле происходит не так. Или все-таки это некая норма это не является патологией, это норма и с этим все нормально то есть вот второй вопрос является ли это нормой или болезнью как ты думаешь так дальше едем к третий момент третий момент который я хотел бы для себя уяснить почему в геях такая сильная тяга к смерти я сейчас объясню, что это значит. Понятное дело, это не то, что каждый пытается тут э, выпить яд или застрелиться, или с крыши спрыгнуть, это понятно. Но опять же, если посмотреть на образ мыслей, э, вот геев, лесбиянок, на их образ, особенно на их э, модель поведения, как они себя ведут, то лично я вижу, что эти люди э, практически все, практически все, они употребляют алкоголь, они курят, они по большей части я думаю употребляют наркотики они не ведут здоровый образ жизни не следует распорядку дня то есть вот это все вместе мне я называю как некой тяга к смерти когда человек не может соблюдать режим дня он когда хочет просыпается когда хочет ложиться он постоянно употребляет алкоголь курит употребляет наркотики то есть он не следит за своим здоровьем тут даже такой момент интересный вот то есть внешне внешне за, за здоровьем геи они очень сильно следят не за здоровьем а за своим внешним видом вот внешний вид да я никогда не видел там знаешь дядя вася в ватники идет такой как этот в наша раша был михалыч михалыч вот я таких не видел и не по телевизору, нигде, не в жизни. Обычно, да, внешне, внешне, прям вот одеться иголочки вот не пятнышко не подкопаешься. Вот круто, молодцы. Вот этому стоит поучиться действительно, когда за собой следить. Люди умеют. Это круто. Но в то же время такая большая тяга к смерти. Вот я никак не могу понять. Вот лично я, например, я не употребляю алкоголь, я не пью не курю, не употребляю наркотики никому это не советую, я считаю это вообще гадость страшная, но тем не менее в них это очень сильная тяга к этому выражена, а это фактически вещества, которые уничтожают твое тело это, эти вещества они ведут твое тело к смерти вот собственно говоря употребление этих веществ, тяга к этим веществам я и называю тягой к смерти, почему это так много дальше едем тоже такой достаточно традиционный вопрос, это отношение к религии. Что вы думаете по поводу Бога, Если он, нету ли его? А, религи... Считаете ли вы себя религиозными людьми или нерелигиозными людьми? То есть вот этот вопрос, он достаточно открытый, я жду на него открытого ответа. Ну, что вам посчитаю, что вы посчитаете нужным, то и ответьте. Дальше. А, смотрите, если мы возьмем гея, да, или, ну да, 10, 10, 10, 10, вот в этом вопросе речь поет о геях. И уберем с него косметику. Очень многие геи, так или иначе, они как бы красятся, одеваются как-то по, по, по, по женственному. Да? И то есть, если мы уберем из их внешнего облика всю косметику, весь макияж, какие-то женские одежды или элементы, которые как бы показывают некую женственность, да и оденем его в обычную одежду, просто вот обычные одежды, да? как вот футболка пола и джинсы. Ну хотя бы футболка пола и джинсы, да, как на мне сейчас. Ну ладно то, глядя ему в глаза, глядя ему как бы, вот, на его внешность, особенно вот, на лицо, да, тела нет, а вот именно на лицо, то в, в, в лице будет видна какая-то женственность. Вот для себя я, например, обнаружил то, что я могу это назвать, что некие женственные черты лица и вот эта женственность она особенно видна в глазах когда например ты смотришь в глаза к матери то ты видишь то что она например смотрит на своего ребенка с некой такой вот нежностью заботой и мне кажется это мой мое сугубое точка зрения в глазах у геев вот именно это же материнская какая-то забота какая-то нежность какое то вот вот такое чувство но ну, это вот я так думаю конечно же могу ошибаться но так или иначе у геев почему-то женские черты, черты лица. Вот мне вот интересно, это генетическое, это что-то идет с рождения, то есть когда ребенок рождается, мальчик, да, который впоследствии станет геем, и у него уже женские черты лица в нем есть, и они просто, просто развиваются. Или нет, или когда человек, например, в зрелом возрасте становится геем, а у него под образом мысли, под воздействием, я даже не знаю, поступков, черты лица трансформируются и превращаются в женщину. Потому что, ну, я например, могу достаточно с большой дол долей вероятностью, а, смотря просто на человека, да, вот на его глаза, на лицо, а, с какой-то долей вероятности, да, как бы принять решение, объявляется он больше гейм или меньше. И обычно действительно, как бы, брутальные такие мужики, ну, едва ли они будут являться геями. А вот такие какие-то женственные, уточенные, они, да, они являются. И вот у меня вопрос, а почему, вот откуда эти черты лица берутся? Это приобретается? Или это уже с рождения есть Или как-то это трансформируют люди сами Ну, фиг его знает, мне просто интересно этот вопрос Если ты мужчина, гей И тебе нравятся тоже мужчины, геи То тогда почему ты... Считаешь себя женщиной, одеваешься как женщина, ведешь себя как женщина. Я не совсем могу это понять. Как бы окей, окей, ты мне можешь убедить, что вот э, есть некие разные сексуальные предпочтения. Кому-то вот так нравится заниматься сексом, кому-то вот так нравится заниматься, окей. Но при этом э, с, ты как личность должен сохраняться. Ты, ты как личность должен обладать некой такой как бы, стабильностью, то есть ты мужчина, и окей, например, тебе нравятся мужчины, но в этом, но в этом моменте получается, что а Ты мужчина, да, тебе нравится но мужчина, но при этом ты себя считаешь как чуть ли не женщина, ведешь себя как женщина, одеваешься как женщина. И вот у меня вопрос такой, ну на мой взгляд это уже прям конкретно идет какая-то большая-большая патология, какой-то огромный сбой, когда человек не осознает в каком теле он находится. Он не понимает, что он не является женщиной, он не, не живет в теле женщина, у него не женские обязанности, у него не женский ум, но, а, у, а у него мужское тело, мужский, мужской ум, какие-то мужские там социальные роли, обязанности. И почему Почему вот это происходит? Почему геи считают себя женщинами, либо одеваются как женщины? Именно, окей, я могу понять, знаете, знаете, есть такое вот понятие метросексуалы, да? То есть это когда мужчины, они очень сильно следят за собой, чересчур много, да, там и там ногти себе ходят на маникюр и педикюр и покрывают лаком и как бы, ну, окей, как говорится, у всех свои тараканы в голове, хорошо, человек вот такое сильное влияние не влияние, а внимание оказывает а, своему телу, ну, окей, но при этом то он считает себя мужчиной, а вот тут вот вопрос такой, почему, и он не при этом одни, не одевается женщины он не одевается там парики, какие-то там юбки, он, он как бы, в нем видно, что да, это мужик, он одет как мужик, только из, излишней из такой, а, лощавый, там, слащавой как это называется, вот, вот вопрос такой, то есть непонятно, мне этот вопрос объясните, пожалуйста. Ну и, собственно говоря, напоследок два от меня лично интересных вопроса. Я их нигде никогда не встречала, ни в каких вопросах, дискуссиях. Лично мои два вопроса, которые мне, в принципе, позволят сформировать полную картину. Итак, вопрос такой. Смотрите, вот если вы гей-мужчина, да либо лесбиянка, женщина, неважно. И вот у вас есть любимый человек, с кем вы живете вместе, вы там у вас совместный быт, или же не живете вместе, но так или иначе у вас к нему есть некие чувства, да, большие. Вы считаете его там второй половинкой и тому подобное. И вот вопрос такой: если из этих отношений полностью убрать секс, вот его вырезать и все, и сказать, что вот представьте, ну гипотетическая ситуация, просто гипотетическая, что вот в результате какой-то болезни либо в результате каких-то вот отношений, каких-то вот жизненных ситуаций вы не можете с ним больше заниматься сексом, а он с вами. Все, вот, вот именно физическим грубым сексом. Все, можно ходить вместе, держаться за ручку, там можно поцеловаться, но сексом нельзя. Вот просто нельзя. Вот у меня вопрос возникает в этой ситуации вы останетесь с ним вместе? Вы будете с ним вместе или нет? Или вы его бросите и найдете другого, с кем можно? С другими людьми можно. Но вот именно с ним вот вам все. Вот некая ситуация, которая запрещает. Неважно какая. Вот вопрос такой. Будете ли вы с ним дальше продолжать отношения или нет? И последний вопрос, последний вопрос, наверное, для меня один из самых важных. Такой. Вот представьте, значит, какой-то научно-исследовательский медицинский институт разрабатывает какой-то препарат. Какую-то такую -то волшебную таблетку. Эта таблетка она полностью безопасна для здоровья. Вот полностью, никаких противопоказаний, осложнений, вообще ничего такого нету. Это полностью безопасный для э, тела препарат, без всяких осложнений. И эта таблетка, если ее э, принять, то она из мужчина гея превращает обычного мужчину. А из женщины-резвиянки обычную женщину да, то, то есть она делает э, как бы такой переворот сознания и человек становится традиционной сексуальной ориентацией Вот у меня вопрос такой Вы ее выпьете, вы ее примете Конечно же при условии, что у вас есть на нее деньги вот, Условно пускай она стоит 100 рублей Продается в аптеке без рецепта вот, хотели, э, У нее нет вот, противопоказаний у нее нет, Она из традиционного мужчину не сделает гея А из гея она обязательно сделает э, традиционного мужчину и этот процесс не будет необратим. Вот вы ее выпили, и все. И вы из геи превратились в традиционного ориентации человека. Вы примете такую таблетку или нет? Примете такое препарат или нет? Вот мне вот этот вопрос интересен. Все, это было 8 вопросов. Буду рад, когда вы мне напишите комментарии, свое мнение на этот счет. Я думаю, я смогу найти на них ответ. И как-нибудь сделаю обобщенное свое мнение по этой теме. Увидимся!